Я часто слышу вопросы, на которые не совсем до конца понимаю ответы. Что я имею в виду? Например, спрашивают, как знакомиться с девушкой, что человек хочет узнать. Не то он хочет узнать, как знакомиться, не то он хочет узнать какую-то великую тайну, которую он узнает. Не то, я должна сказать, как конкретно Ивану Ивановичу знакомиться с Марией Петровной. Не то он хочет от меня услышать какие-то такие действия, правила, которые помогут ему в чем-то. Причем самое удивительное, помогут без его действий. Так вот, видео, собственно, об этом, что чего бы вы не слышали, чего бы вы не слушали, какие бы правила вам не рассказали, какие бы медитации вы не прошли, какие бы амулеты вы не взяли, какие бы обереги у вас не находились, ну в общем все что угодно, да? Но ваши действия при всем при этом никто не отменял. Если вы не хотите что-то делать, Никакой психолог вам не поможет. Если вы хотите что-то делать, то вы это просто делаете. Мне очень понравилась фраза одного психолога, который сказал «Сколько не медитируй, пока не возьмешь веник, в комнате чисто не станет. Убираться когда-нибудь надо». То есть можно пройти тренинги по уборке, можно пройти медитации по уборке, можно пройти медитацию по энергетике, можно узнать, как правильно по фэншую расставлять что-то. То есть вы представляете, какие у нас возможности по этому поводу. Но знать это одно, а делать это другое. Так вот, когда любой специалист, Говорит, как знакомиться, как жить, как быть счастливым и так далее. Во-первых, он конкретно с вами не знаком. И большая часть разговора, она действительно подходит многим людям. И мне очень нравятся люди, которые говорят, у меня это не работает. Как правило, это те люди, которые... Никогда этого не пробовали. В своей голове они подумали, они пофантазировали, они уже все сделали, им уже стало тяжело, и они уже отказались. Очень удобно, согласитесь. А зато не страшно, не надо ходить, знакомиться с девушками, не надо бояться, не нужно слушать отказы, не нужно искать тех девушек, которым ты нравишься, а не тех, которые нравятся тебе и так далее, тому подобные вещи. А проще сказать, ой, это у меня не работает. А это что, каждый день надо говорить, я хороший? «О, как это долго! О, а что, тренинг будет три месяца? О, как это долго! А быстрее нельзя?» Не, ну, конечно, можно. М -м -м -м. Люди, которые умерли, я не знаю. Им, наверное, это просто все не нужно. Но это я так их вижу. А на самом деле не была, не знаю. Возможно, там еще хуже, потому что э, до нас донеслась такая фраза. Лучше быть самым последним на Земле, чем самым первым на том свете. Не знаю, что это значит. Я не была на том свете. Пока я здесь, и здесь есть чем заняться. Так вот, чтобы вы не слышали, какую бы консультацию ни проходили. Да, специалисты помогают, да, они помогают принять решение, разобраться и так далее. Но решением нужно следовать. И иногда это путь. Путь не длиною от кабинета до дома, а путь длиною несколько лет. Мы сейчас не будем говорить о каких-то длинных путях про жизнь, хотя многие и это имеют в виду, но я все-таки за флажки на дороге. И к огромному сожалению, в этой жизни нет базара. Очень хочется. Я этот базар называю халявой, хотя выглядит он реально базаром. Ты мне 5 рублей, я тебе пучок петрушки. Мы хотим прийти в церковь, поставить свечку, и чтобы исполнилось наше желание. Мы хотим поубирать тротуары, пособирать окурки, и чтобы прошел рак. Мы хотим попросить прощения у родных и близких, и чтобы мы замуж вышли. Если бы так было все просто. А можно один день так поделать? А можно неделю так поделать? Блин, я знаю, у меня знакомый один, он там сходил, один раз что-то сделал, и вот ему прям вот так получилось. Я знаю людей, он вообще в церковь не ходит. Я тут с утра до вечера хожу, там... Очень часто адепты различных религий разочаровываются в своих религиях. И потом с таким жервением и фанатизмом они проповедуют что-то против однажды я видела человека который почти проклинал толпу при всем при этом он объяснял где им гореть и так далее а вообще изначально он хотел что-то наверное проповедовать потому что в его устах было как он думал имя Бога на самом деле я видела в этом человеке страх и Отсутствие неверы, отсутствие понимания веры. Он сам не до конца был в этой самой вере, которую он пытался дать другим людям. И поэтому получалось, что он другим людям давал страх. А людям это не нравится. И его окружили какие-то парни и как-то насмехались над ним. Он ничего лучше не придумал, как противостоять их же методами им. Он им сыпал какие-то гадости, те сыпали гадости в ответ. Не важно, что в вашем рту, какие святые имена. Вы абсолютно не имеете отношения к этим святыням. И Если люди берут хорошую идею, это еще не значит, что они сделают хорошо. В этой жизни нет базара. Проблема решается до тех пор, пока решится. И специалист, вы сами... Возможно, вы очень долго работаете со специалистом, а потом нужное озарение приходит в какой-то момент совершенно неожиданно, когда вы идете по дороге, и вдруг кто-то говорит какое-то слово. Я слышала людей, которые говорили: Ой, я много прошел психологов, много чем занимался, а в итоге до всего сам дошел. Я это называю неблагодарность. Неужели действительно? Просто так для тебя все вдруг открылось. Я часто говорю на эту тему. Яблоки падают практически на всех. И в ванну садится вообще каждый. Но Архимед открыл закон, а Ньютон открыл совсем другой закон. Так вот, чтобы открыть закон, надо быть Ньютоном, а не сидеть в саду и ждать, пока упадет яблоко. Вот точно так же, пройдя весь этот путь, выстрадав, проработав, продумав и все это сделав, вдруг в один день, в один момент, а может быть, это будет год, а может быть, еще как-то, вам вдруг мир покажется совершенно другим. Добрым, справедливым, красивым и вообще очень хорошим. И я вам очень желаю, чтобы так случилось в вашей жизни, чтобы не было то, что я не так редко вижу. Когда я говорю, что у меня все люди хорошие, вспоминая систему «Я мир», меня люди начинают спасать и рассказывать, что я просто не видела жизни и что я не знаю, какова эта жизнь. Мне не жалко этих людей, просто они идут своей дорогой, свой путь имеют. Конечно, хочется, чтобы люди были счастливы, но это их выбор. Быть счастливыми или верить в счастье, жить счастливой жизнью или отказаться от того, что у них может быть. Они имеют право на этот выбор, и я очень надеюсь, что каждый из вас сделает тоже выбор. И иногда, сделав выбор, бывает крайне сложно. Самое темное время суток – это перед рассветом, когда кажется, что уже ничего не помогает, ничего не получается. Но зато через неделю человек говорит «Да оно как-то само собой». И сколько я слышала успешных людей – они часто говорят, что все легко, просто, само собой. Память такая вещь. Мы иногда забываем не только легкости, но и трудности. Наверное, просто эти люди концентрируются на других вещах. Стакан полный. Зачем половина? Пускай он будет полностью полный. Это мой выбор. А вы имеете право на свой выбор. Ваши действия говорят за вас. Здесь есть видео про три закона нравственности. Так вот, главный закон нравственности говорит, каковы ваши действия, таковы и вы. Посмотрите на свою жизнь, что там можно еще сделать. Может быть, наступила пора убираться в комнате вместо того, чтобы медитировать.